Загорелся, ты еще И душа не зажалела, сердце бьется Просто делать свое дело, еще в... Погас. Зажигай Звезды в небесыне Зажигай Сделано в России Зажигай Сделано в России Подари себе удачу Ты сегодня звезда Ты не можешь быть иначе Ни за что никогда Ты неси победу Свету эту песню с собой, все, что было недопето, ты сегодня допой. Это не забава, это не игра. Ты имеешь права, и тебе пора. Зажигай, чтобы горело ясно. Зажигай, чтобы не погасла. Чтобы не поросла, зажигай, звезды в небе сине. зажигай, сделана в России, зажигай, чтоб горела ясна. Зажигай, чтоб не поросла. Зажигай, звезды в небе сыне, зажигай, сделана.